Шоу «Авторизация»! Здравствуйте, уважаемые зрители! Вновь с вами шоу про интернет и для интернета. Сегодня мы подготовили для вас интересные вопросы и, конечно же, очень классные ответы. Развлекайтесь, развивайтесь вместе с нами! Шоу «Авторизация» и мы начинаем! Ну а теперь пришло время познакомиться с нашими прекрасными суперзвездными гостями Роман Папо! И Константин а, Роман, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, вашу команду. Расскажите про них немножко, что это за люди, кем они являются для вас. Любознательный факт заключается в том, что раньше я жил в Сочи. И с Владом, да, это Влад хотя по нему и так понятно, что он из Сочи, по нему не совсем понятно, что он Влад. А, Владислав из Сочи, мой давнишний друг, а это его друг, с которым он меня познакомил в свое время, Григорий. Оба этих человека являются абсолютными доками в продукции компании Apple, в сервисах, в основ... в общем, все, что нужно касаемо Apple, если что, черкни телефончик, потом... Здесь будет номер, сервис, да. Поэтому за интернет отвечаю я, у вас же полуинтеллектуальное шоу, да? Полуинтеллектуальное. Сколько? Полуинтеллектуальное. Поэтому полу – это я, а интеллект, конечно же, по правую руку от меня. Отлично. Давайте придумаем название вашей команде. Апартнет. Апартнет. Апартнет. А вот а -нет. это очень а -нет. умно. Апартнет – это самая первая интернет-сеть про образ интернета, который появился в далеком-далеком, не буду говорить в каком году. Друзья, мои аплодисменты. Ну что ж, я был всем привет. Минифон, ты готовился, что, -то. что -то. К, этой, к этой программе. Или что? А ты на док-шоу уехал, да? И мы переходим к команде Константина Молосаева. Константин, yeah. здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Витя. Привет, Витя. Здравствуйте. Да. Дорогой. Спасибо. Где красит? Скажи мне, пожалуйста. А у меня жена покрасила. А, хорошо. Во время самоизоляции. Вот. Чем еще заниматься во время самоизоляции? Класс, давай. А, расскажи, пожалуйста, про своих гостей. С кем сегодня пришел? А, это ребята. Супер. Не, на самом деле, Это Дима, это Паша. Ребята, с которыми я в последнее время часто вижусь. Потому что мы вместе. Я я вообще начинаю сейчас в стендап Представляете, у меня новая эпостась. Поэтому э, это ребята, которые вместе со мной, и точнее, мы, я вместе с ними. Короче, мы начинаем двигать э, один небольшой стендап-проект. И вот э, с ними я часто вижусь, поэтому я решил взять их, потому что с остальными я мало контактирую, в этих я уверен, а то вдруг еще заражусь. Поэтому ребята, вот с ними нормально. Супер. Они на меня уже дышали, поэтому сейчас несложно их с собой взять. Насколько был близкий контакт? Ну, вот такой пример. Да? Отлично. А, название команды придумали? Давайте, давайте придумаем. Давайте. Например. Например. Отличное например. название. Давайте. Команда, например. Ра -ра. Давайте, давайте. Есть предложение. Дима. Давайте дай, Диме да, дадим да. слово. Он не понимает ничего. <свес> Где вы? Это камера. Смотрим в камеру. Ребят, я ничего не понимаю. <свес> поэтому... Дозови Даже... привет маму. Мам, привет. А, ну, с IT же, наверное, да, должно быть что-то связано. Я вообще-то работаю в электронной торговой площадке. Там я зарабатываю деньги. А юмор это вот, ну, когда сидишь просто. А юмор это не да, твое. Да, да, юмор а, это а, мой. Как, Это как то, чем я на, на самом, самом деле зарабатываю про... деньги. Как мы будем? Так. А почему я? Ты главный. Я теперь главный. Артнет да? против... Как? Артнет. Мы будем. Маш, Спайнет. Мы будем. Спайнет. Мы будем. Да. Арда. Арда. Арда арда через Арда. Арда против... Апартнет, а Ребят, вам, а вам а надо, надо было что-нибудь из детских пионерских лагерей, знаешь, команда смелости вот да, такие. Ромашка. Ромашка. ромашка? Нет. <сur> <сur> <сur> <сur> нет? <сur> нет. Давай <мы> будем... <Okay>. Сборная Лайнуса Торвальца. Как тебе вот? Я не буду говорить. Попробуй. Попробуй, братан. Лайнус Торвальца. Лайнус Торвальца, это вот, давай. Сборная... Ох, будем много перезаписывать. Да называй как хочешь. Лайнус Торвальца и все. Сборная Да, это страны, <свят> друзья! Тарденсы. Отлично. Ну что ж, а, перейдем к нашим правилам. Три раунда. За победу в каждом раунде команда получает два балла. Проигравшая в раунде команда получает наказание. Если команда выполняет наказание успешно, то зарабатывает один балл. Первый раунд. Вот это шутники. 10 вопросов. Каждая команда отвечает на свой вопрос по очереди. Если команда ответила неправильно, у нее есть возможность отшутиться. За смешной ответ можно получить 0,5 балла. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Представляете себе? Не наименьшее, а Кто наибольшее. Кто решает, смешной ответ или нет? А Я определяю. А у тебя а... есть чувство юмора? Нет. А поэтому, ты... поэтому будет сложно. Ну что, давайте попробуем. А, готовы? Да. С нет. кого первого начнем? Нет. Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Когда было зарегистрировано первое доменное имя? 1969 год, 1985 год или 1994 год? Думаю, второй. Если время Похоже. Вы знаете, а, что такое доменное имя? Для начала давайте поделимся. А, да. Что это, например? Ну, например, а, точка ком. Ну, pornhub .com. Ну, PornHub.com. Или? Авторизация .рф, потому что Ра. Си. Я Р Я. Кто до нас здесь был? губерниев? Ну а, что, ваш вариант нет. такой Мы предполагаем, что первое доменное имя мой ровесник 85 года. Давайте проверим. И это правильный ответ! В 1985 году ваши громкие аплодисменты! Нет. Другие даты тоже имеют отношение к интернету. В 1969 году была создана первая сеть, связавшая четыре компьютера в одном помещении, из которой потом родился интернет. В 1967 интернет. году, в 1969 она официально была представлена. Но эти данные. Альтнет, данные... да. А, да. А первый 1994. 1994 году да. был делегирован российский домен RU. Угу. Суперски. Филипп. Давайте поаплодируем, друзья мои. Вы заработали свой балл абсолютно честно. Спасибо. Классно. Переходим к команде <связывая> SoloLearn Да? <связывая> <связывая> <связывая> Приготовились. Внимание на экран. Какого домена верхнего уровня не существует? Нет, Сколково, Онлайн, Мьюзим, Моэ. Либо Сколково, либо мое. Давайте подумаем. Что? Так вы думаете. Моэ, это Moe. я знаю, что есть э, в Симпсонах таверна у Moe. вот. Классно. Да, Логично. Да. Это, Это если его. правильный ответ При будет, начисляем бальчика, я считаю. Не должно существовать Сколкула, но оно уже как бы типа существует все равно. Это мы в глобальном масштабе. Постойте, постойте. А официальная версия, что Сколкула существует. Официально что? существует. Сколкула вроде существует, но его как бы никто не видел. А тут как бы вот тоже я ее не видел. Время закончилось. Итак, мое. Отвечай. Мое. Да. Вы уверены? Нет. Финальный ответ? Да. Отлично, давайте проверим. Ответ Сколково домена верхнего существует. уровня Сколково не существует, друзья мои. Сколково Фонд существует. Сколково подавал заявку на регистрацию доменного уровня своего имени, но отказался от нее. Да. Ну 0,5 мы получаем да? А за шутку про... Да вообще. вы можете сейчас еще шутку начать? Нет, ну серьезно. Ну вот Сколково, Сколково. Сколько у Отлично. До целых 4 баллов команде Solar Ну ладно, насколько... можно поплатим, друзья мои. Я думаю, за такую шутку точно нужно... Ну не знаю. Переходим к следующему вопросу. Готовы? Будьте небесны, да. Специальный вопрос для вас. Дальновидные бизнесмены хорошо представляют себе ту выгоду, которую им дает владение красивым доменным именем. Поэтому доменные имена, зарегистрированные в то время, когда они не пользовались большим спросом, перепродаются за большие деньги. Назовите один из самых дорогих доменов, проданный за наибольшую цену из зоны ком. Давайте mm -hmm. подумаем. Да, у нас есть минута, да? Конечно. <свес> <свес> Алло, бабушка? <свес> Ну, соответственно, что должно заканчиваться на ком? Классные uh, кольцо. Когда uh, был домен топ, да, я зарегистрировал кому-то, то, топ, кому-то, ком. Заканчивается на ком, да. то есть, а перед этим какое-то слово? Я помню, ком уходил за очень большие деньги, но АО, он всю жизнь был АО, Америка онлайн. Я думаю, что com. Com ah. ком, ком-ком. Yeah. Ком-ком? Итак, ваш um -hmm. ответ. Uh, есть предположение, что это те же три Латинский буквы C-O-N. Давайте посмотрим на правильные ответы. Давайте. Секс-ком! 9 миллионов долларов, фанком 10 миллионов долларов, Hotels.com, 11 миллионов долларов и Секс-ком – 14 миллионов долларов. Ну как же не подумали про секс? Я не был ни разу на этом сайте. Это не то шоу, где ты думаешь про секс, Виктор. Понимаешь? Страдно. Особенно в компании этих парней. появилась. А вот здесь YouTube нас и заблокирует, да? Хорошо. А, ну что, переходим к следующему вопросу. Да. Без вычисления 0,2 балла. Нет? As you wish. 0,2 балла. Засчитаем э, команде ApartNet. А а, за какую ну, версию я прослушал? А, ну, просто попросили, я <сёк> Не, ну, по-братски чисто, да? Да? Не, ну, да нормально. Чистый, нормально. По ну, по-братски. Это, это, это тоже вариант, это работает. Ссотки, ссотки. А, а, я я я а, что значит вообще отшутиться? Ну, целых ты уже отвечаешь на вопрос. Ну, человек сказал, После этого вам, ком, думаешь, ком и ты думаешь, а теперь отшутись. Ком-ком, ком-ком, это. Примерно этой же идее возникла. что? играем наш вопрос. Приготовились. Четвертый вопрос, внимание на экран, какое наименьшее количество букв может быть в доменном имени, не считая точки? Пример, авторизация рф это доменное имя. Ну Вообще две, я знаю самые короткие, это я ору. Яру. Да, яру. А сколько там букв получается? Две. Я. Подожди, после точки еще две буквы. Они считаются? Да, подожди. Допустим, какой-нибудь там Не, две после точки тоже считаются, Паша. Получается четыре. Два плюс два равно четыре. Паша, мы не такие умные, как наши оппоненты. Я думал, мы это знаем. Четыре, да? Итак. Четыре. Четыре буквы. Четыре. Куатро. Это неправильный ответ. Четыре! Давай Растопыри. рифму. мори Ростовыри. Ну это на пятьдесятых. Давайте посмотрим правильный ответ. Правильный ответ три. Самый короткий домен g.cn или Китайский Google. Китайский Google это правильный ответ на все. Все, приготовьтесь, следующий раз. Просто интересно. Нет никакого Китайского Google. А Google, Google нет и, в Китае же? Да, Люди зарегистрировать одну букву в названии домена? Uh, нет. Нет. В, в, в первой букве? Да. Да. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> Все? А почему? Нет, ни одного точка. .ru какого-нибудь. А ру? <laughs> не знаю, может быть невероятно дорогие. Или точка ру, типа сру <laughs> <laughs> вот так. Это было бы. Братан, uh, e я пытался, Мы зарегистрировать. Нет, нельзя. <laughs> ты пробовал? <laughs> правда правда не. А что ты хотел размещать на этом сайте? Ну там есть ну, контент. Да. <laughs> Отлично. Как, как я их называю, какафоты. Мы переходим какафоты. к команде Partner. Вы готовы, ребята? Да. Отлично. Внимание на экран. Вопрос номер пять. Какой из ресурсов имеет отношение к изучению иностранных языков? Ef.ru catacademy.com. Sololearn.com. Your English accent. Com. Thank you. I don't so, Школа но, английского языка авторизация. Рома. Ну да. нет, это еще не за что. А сколько тебе платят за то, что ты каждый раз говоришь слово авторизация? Очень мало. Поэтому авторизация. Лучшее шоу в интернете. А у тебя как сделка, издельная в смысле, сколько сказал, заказано. Это волос. Ну что? Вы так тихо переговариваетесь. Да, чтобы ты не послушал. Все логично. Либо два, либо три. Делай выбор сам, мы тебе доверим Хорошо. Окей. Мы предполагаем, что это вариант два Cat Academy. Cat Academy. Это неправильный ответ. Тогда это солодн. Тогда это Это правильный. ответ, И забавный. Что, зачем забавный, когда мы забавно выкрутились в самом конце и хотя бы 0,5. 0,5 балла! Внимание на экран, правильный ответ. Solar Learn. Сайт о языках программирования. Мы сегодня узнаем много интересного, друзья. У нас шоу не только развлекательное, но и познавательное. То есть это где-то, по-твоему, может пригодиться? Конечно. Заходите ли вы, например, кстати, это не наш спонсор, Я заходите ли вы, например, изучать языки программирования? Пожалуйста. Потом пересмотрите шоу, перемонтируйте, перемонтируйте как вам понравится. Но вот тебя спросят в темном переулке человек с ножом. Сайт языка языках программирования или вилкой в глаз? Да. Solo или вилкой в глаз. Что-то ты будешь отвечать. Так. У вас в Сочи так. У нас повсеместно. Переходим к вашей команде. Давай. Готовы? Давай. Команда, кстати, я все время называл вас Solo Learn именно. Да, почему? Так что давай. Переходим к вашей команде. Какой из ресурсов не имеет отношения к путешествиям? GoodManProject.com Черепаха.ру, Турбина.ру, Смородина.ком Смородина! Смородина! Смородина.ком Серега Гореликов, нет? Турбина? Это не его сайт? Это подкол, типа, любому тебя подкалывают, нет? Короче, Черепаха — это страховки, путешествия. Турбина. Турбина, возможно, продают билеты mm. на самолеты с турбинами. Итак, мы два балла сейчас заберем, потому что Goodman Project по любому не имеет отношения, потому что его нет. Давай один балл заберем, что вот первый. Ответ? Один. Один. Один. А GoodmanProject.com — это правильный ответ, аплодисменты! <связано> Абсолютно верно. Черепаха. Сайт полугруз страховок. А Turbina и турбина. И турбина здесь ошибка. Там ошибка. Сайты и путешествия по России. Мы уволим сценариста. Да. Словит, кстати, я. Переходим! Переходим к вашей команде. Внимание на экран. Основная мысль для ресурса ww.scurrymay.com. Ужасная мамочка. Родители не обязаны быть идеальными. Папа сможет, после трех поздно, узная своего подростка, современные косметические средства позволяют даже сверхзанятой маме выглядеть молодо и эффектно. Я думаю, что родители не обязаны. Я, как отец троих детей, могу быть убежден. Я обычно историю браузера чищу, когда про ужасных мамочек. Я думаю, что это форматировано. Помнишь, где он был близб? Да. Я думаю, что примерно такой же формат. Я тоже. же не помню. Мы думаем, что первый вариант — правильный вариант. Ты It's the right winner. Oh, really? Really? Oh, нет, нет. Родители не обязаны быть идеальными. That's so good. Thank you so much. <laughs> Ребят, когда мы уже перейдем на эсперанто, почему все на английском говорится? <laughs> Единственный, который я учил в школе. Ну что, переходим uh, к вашей Давайте. команде. Итак, вопрос номер восемь. Есть такой. Какой из сайтов не имеет отношения к торговле швейными принадлежностями? Игла.ру, textiltork.ru magic.ru на игле.ru шкатулка.рф игле Не magic, а магог На игле про наркотики? <связывая> <связывая> там туториалы, <связывая> <связывая> <связывая> лайфхаки <связывая> а, <связывая> Видеоуроки в зуме <связывая> <связывая> Варим ханку легко и просто, что на игле Мне, мне кажется, там молодой биван ван вот в этом фильме да? на игле. Нет? На игле? Да. Нет? Юна Грегорова. Он да. себе вкалывал миди-хлориант? Так, тихо, вся, отвлекаешь <с нас. Давай на 4 отвечать. На игле, если он продает что-то швейным принадлежностям, у него по-любому трафик левый все время заходит. И у них дела идут не очень. Ну так, ваш вариант? Ну давайте вариант 4 на игле. И это абсолютно верный ответ! Наигле.ру сайт с товарами для татуажа и тату? Где он находится, этот магазин? Я поехал. Этот магазин по 228 В данном случае в интернете. скорее всего, где-нибудь Челябинске. Уровень креатива Здесь нужно дать отливку из шнура. Переходим к вашей команде. Канадский сайт... Подождите, это девятый вопрос? Да. Благодарю. Пожалуйста. Потянул как мог, пацаны. Канадский сайт www.texi.ca принадлежит Первый вариант. агрегатору такси. Второй. Компании, сдающие машины в аренду таксистам. Третий. Международному рекламному агентству. Четвертый. Детскому саду. Я потом накидаю звук Мой? Мой? Мой? Мой? Мой? Мы готовы к ответу. Так. Хотя не знаем. Мой? Ну, давайте попробуем. А, спасибо. А, мы убеждены, что слишком очевидно было бы связано с такси и машинами, поэтому мы выбираем между третьим и четвертым вариантом и предполагаем, что это вариант может быть, подожди, может? Ну, три, все-таки. Может быть, все-таки три? Третий. И это правильный ответ, друзья мои! Ваши аплодисменты! Это международное рекламное агентство с лозунгом. Мы верим, что небольшая команда профессионалов должна уметь управляться с множеством аспектов бизнеса. Ровно как один водитель может вести в своей машине столько пассажиров, сколько влезет. Это у них такой девиз. Это... Победители международного конкурса на самый длинный. Да, сон. брат, ты абсолютно прав, брат. И на этот вопрос правильно ответ дал сочинец. Да. Сколько влезет, пока не заполнится, не поедем. Окей, okay, ну что, друзья мои, мы продолжаем. Итак, десятый вопрос: мы переходим к вашей команде. Внимание на экран. Что такое сайт duracticel.com? Историческая подборка наиболее нелепых нарядов. Польский журнал, посвященный товарам красоты, турецкая компания, торгующая одеждой. Турецкий. 100% турецкий. Почему так решили? Ну, да, 3, потому да. что я хочу в Торцию. А почему а так? Я, Просто типа Турция! Турция! Турция вот это вот. Ну, там Точно. Точно? Точно? Ты Точно. вот это что делаешь? А ты нам подсказываешь сейчас? А ты им так же делал? Ты так же делал? Зачем ты это делаешь? Я же как бы не надо. Итак, ладно, ваш цвет. А вариант номер три. Турецкая компания, торгующая одеждой. Шутите. Что? А она тебя <с одела. Неправильный ответ. А где тогда ты одевался, а? та та Та-та-та. Ладно, 0,3 баллов. В смысле? Ладно, 0,4 балла. Э-э-э, хорош. Итак, давайте проверим правильный ответ. Это международная рекламная... 4 <свят> минус три балла, минус три балла, ай -яй -яй. Плакой, Витя, минус три <свят> балла. Пожалуйста, 1, может, бал. 1,4. Мне домой не пустят. Это абсолютно правильный да. ответ. Вы получаете балл и еще 0,2 за то, что это был мой косяк. Нет, а, еще... а еще 0,4 за то, что еще и пошутили. <свят> это... У меня вопрос. А Ребят, я домой. Это действие, турецкая честно. компания, торгующая одеждой. Слово «дурак» в Турции означает «не дурак», а остановку общественного транспорта. Польский журнал о красоте содержал бы в своем названии слово «урода». Итак, oh, переходим Uroda. к подсчету баллов. Вас в друзья. А, -а скажите, Блин. в польском проблемы какие-то с падежами «урода» что значит? Красота. Урода. Да. No. 3,6 балла получает команда OPERN. А 3,9 балла. Получается. Ваши гонки были светы, друзья. Давайте поаплодируем команду. Давайте, давайте, давайте, давайте Супер. Вы делаете наш контент. Спасибо вам большое. Ребят, ну а у вас а, не получилось, потому что я им начислил лишние баллы. Поэтому вам наказание. Внимание на экран. Давай. Итак, пришло время выбрать себе наказание по вкусу. Судя по названиям, что вам больше нравится? очки переписочки, что-то попутал, GTHD Что-то попутал или протрячки, парни? Я думаю, ну что, попутал? Что-то попутал. Что-то попутал. Мы переходим к наказанию "Что-то попутал". Наказание "Что-то попутал". За 60 секунд участники должны переставить буквы в слове так, чтобы получить Три правильных слова. То есть сейчас у нас на экране будет появляться слово с запутанными буквами, задом наперед и так далее. Но ваша задача посмотреть внимательно и дать правильный ответ, что там за 60 слово. 60 секунд на каждое слово. Нет, 60 секунд на три слова. Это наказание. Ну, так кое себе. Ну давай. Да. давай, давай. Окей. Три правильных слова. Поехали. Roll up. Roll up. Нет. Какое слово? Пароль. Пароль. Пароль. Правильно. Пароль. Дальше. <смех> Аватар. Правильно. Аватар. Дальше. вышка Правильно. Ну и дополнительные слова, У вас все равно <смех> Ну естественно, да, абсолютно правильно, ваши друзья. Аплодисменты! <смех> Балл, бал, бал, бал. так бал. наказал нам да, достается балл, да? Да, вы получили балл. Спасибо. Ну ладно, так классно. Второй раунд. Вот это у вас, забросики. Задача команд – угадать топ-10 запросов из популярного российского поисковика сервиса за последний месяц. Каждой команде дается по 5 попыток. Самый популярный запрос дает 10 баллов, самый непопулярный – 1 балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам трех схваток. Наибольшее! наибольшее. наибольшее. Есть вопросы? Что-то понятно, Все, ничего не понятно. А Нам в целом понятно. Мы делаем это по очереди, да? А, да, по очереди по пять попыточки есть. Витя, а... Витя, Витя, да, а это так... в твоем браузере были запросы. Там же есть <с история. Не-не-не, я. В общем, дорогие друзья, есть Wordstat. Это такая штука. Вы туда заходите, вбиваете запросики, и вам в популярном поисковике, который ты не можешь называть, называется на я. Он тебе не платит, да. Да. Авторизация! Мы пользуемся альтавистой! Хорошо. Подожди. Вообще топ-10, в принципе. Нет, ну сейчас вы увидите. Давайте посмотрим. Первое слово ⁇ купить. Какие популярные слова возникают с словом купить? Давайте начнем да, с Можно Скажу. как бы уже отвечать. Конечно, Благодарю. Роман. Благодарю вас. Роман. Ну, учитывая, что это достаточно актуальные должны быть запросы, то, скорее всего, в топ-3 входит ⁇ купить маску ⁇ «Купить. купить маску. Купить маску. А такого слова в нашем списке нет. Мак, мак, мак, мак, мак. Я не до конца понял все. Тогда сложнее. давай. давай. А, значит, Павел отвечает. А, это так, Павел отвечает. Подписчик. Нет, нет такого слова. Что за поисковик портов? Я просто не понимаю... Думайте обширнее, даю подсказку. Можно у нас маленькое совещание? В большинстве своем не даже вещи. <решу> в большинстве своем даже не вещи. Даже С не вещи? Есть да, вещи. Да. А, купить путевку. Купить путевку. Ну или что то подобное. Мы Ведь... засчитаем: купить билет. Есть такое да. слово? Поверить. Это Помните, разные вещи. Может быть, в театр имеется в виду. А, путевка? Братан, ты ни разу не видел путевку в театр. Это <решу> лучшее <решу> турне в моей жизни. <решу> <решу> Серьезно. Давайте попробуем. Давайте. Что? Давай. Айфон. Купить айфон. Нет такого у нас. Тебе больше мы не даем. Русский народ. Такие запросы не вставляют. А это запрос за какое время? Какая страна? Да, последний месяц на настоящий момент. Серьезно, никто маску не спрашивал. Готовы? Нет. Купить антисептик. Нет. Ой, уходи. Короче, последний месяц, Рома. Никому нахер не нужны уже ни маски, ни антисептики. Все месяца назад, купили. да. Так, а, последний <как> месяц. Не вещи, не вещи. Места, возможно. Возможно, а, что-то, возможно. Когда вот вы выбиваете, я выбиваю, места. купить остров. Нет, ну, чего это не вариант, нет. Тут не надо шутить. тут не надо шутить. Да ты уже два раза пошутил. Так. Все нахер он меня сбил. Ну. Купить. Давайте, давайте, давайте. давайте. Накидываем. Три. Не на корову играем, ребят. Название самого умного в интернете. Шоу авторизации. Шоу про интернет и для Что? интернета. Что? Название на самого умного. Да, блядь, Паша, отвечай на вопрос. переживай. Так, ладно. Так. Мы думаем. Точнее, я думаю. Я не знаю, как они думают. Мы тоже думаем, просто у нас нет вариантов. Да. Люди. Так. Купить людей. Последний месяц. Очень актуально было пару веков назад. Да он сказал, в России в последний месяц. Ну, купить дачу. Да какую? Да, да какую дачу ты вообще? Кстати, тебе дают слово, да? А, а мы зачитаем. Да, Дать что? Купить дом. Есть такое слово. А, дом, дом есть. Переходим к вам. А, это был ваш День... вариант, поэтому дайте нам время. Конечно. Мы можем обсудить. Давайте слух размышлять, ну Я давай. вам буду подсказывать. Не надо. Как а, а можно было, да? Да. Жаль, что уже нельзя. Спасибо, Виктор. А, купить не купить недвижимость, ходит. да, мы все, все туда входим, квартира, да? дом, дача и так Нет, далее, мы, мы не можем, тогда квартиру купить квартиру. Абсолютно правильно, есть такой вариант, купить квартиру. Купить квартиру. А, айфон им не нужен, Прикинь, да? так айфон им не нужен, нам нужна квартира, дом. А, так мысль, вот ну тогда Тебе машину. не удастся сплавить твою трубу, успокойся. Машину? Нет такого варианта. Финальный вопросы, давайте, по финальному варианту. По финальному варианту... Да, накидываем. У нас еще три схватки, ребят, не переживайте, мы еще раз годимся. Нет, мы переживаем. Мы тут соревнуемся на звание самого умного в интернете. Мама посмотрит выпуск. Уже две минуты, как соревнуется, нет, да. Нет, нет. На самом а, тут либо купить продукты с доставкой, либо смешной вариант. Какой? А, купить диплом. Купить диплом. Неплохо? Нет. Переходим к вам. Раба. Раба. Раба. Купить раба? Тоже неплохо? Нет. Итак, раба. давайте посмотрим топ-10 а, этих слов. Купить квартиру 9 баллов, купить дом 8 баллов, где купить 7 баллов, купить в СПБ 6 баллов, Авиту купить 5 баллов, купить недорого 4, купить БУ, 3, купить цена, 2, купить билет 1. Короче. Да. Мы их отправили? Нет, они выиграли. Почему? Потому что у нас 9 плюс 1, а 10. Ну что, мы продолжаем. Схватка вторая, и у нас слово ⁇ снег ⁇ Итак, мы начинаем с нашего Снег желтый. Нет такого. Нет. Да? Так, так не это. Тут люди, понятно. просто люди вбивают желтый снег посмотреть, правильно? Или купить, или что с сделать? Тут такие ответики вам понравятся. Купить когда? снег обычно в даркнете же, нет? А, есть вариант с предыдущим заданием купить снег. Купить снег. Нет да. такого. Но неплохо, ребят, думаем в ту сторону. Ты не снимал. Здесь ты, бред. ты не снимал новогодние фильмы среди лета, чувак. А, это я понимаю. я тоже актер. песня. Снег, мы. Сочи, Красная Поляна. Сочи красная поляна. Благодарю, снег. Снег. Сочи, Красная Поляна. Да. Нет такого у нас. Так, что людям снег. Так. Снег в июне. Снег в июне. Неплохо, но нет. Блин. Давайте подумаем снег. Падал, может быть, может быть? Снег. Давайте подумаем а, а, а, о <сёк> Снег. Это же не только как бы снег в виде снега. Это же еще снег и не в виде снега, а другой снег. Сириус. Северус. Северус, Северус. Северус. Северус. Косин. Северус. Косин снег. косилку Северус снег. А это их вариант был. Вы что? подождите, подождите, нет, не потом, по посоветуемся хотя бы чуть-чуть, вы, вы крикиваете? выкрикиваете? Так, Идите. что? Он сказал. Искусственный снег, нет такого. Давайте так, у нас закончились вариантики. Одну секунду, одну секунду, если мы обсуждаем, что гуглит Билан со словом снег. Ну да, очевидно. Нет, давайте сейчас так, сделаем для этого раунда специальные условия. Накидываем слова, пока каждой команде не получится по одному баллу. Давайте, какие есть варианты? Снег, это же не только снег. снег. Снег из ваты. Тает снег. Нет, снег из ваты. А, нет. А, тай... снег, из ваты. Нет. снег холодильник. Снег холодильник. Подумайте еще, снег. Чем можно еще назвать снег? Вот. Ш -ш -ш снег. Что такое? Что снег? Ну, что такое Ну, ты знаешь, я знаю, зачем это Зачем это говорить с экрана? Такого варианта нету. Иначе бы купить снег, прошел бы. Закладки со снегом. Снег сделать. Сделать снег. Сделать снег. Нет. Снег? Давайте представим, что, например, э, сне снег это Москве масса Опять же. Снег в Москве? В Москве. Снег в Москве. Снег в, в Москве. Нет. Снегов Фигуры и снега. Давайте представим, что снег это некое творчество. Нет. Киркоров. Снег Киркоров. Нет, но рядом, хорошо. Что Очень значит хорошо. рядом? снег и Киркоров всегда рядом. А, а может быть это песня какая-то? Ну, песня. Очень А чтобы можно было убить запрос. Как это? Песня снег. Есть такой запрос у нас, друзья. Песня снег. Песня снег. Один бал у вас, и теперь поехали. Если снег — это песня, то что еще можно с ней делать? С снег скачать без регистрации. И это правильно, скачать снег! Есть такое у нас! Что самое забавное, вы говорили желтый снег, а никто не сказал белый снег. Белый снег. Теперь неплохо. Давайте посмотрим на правильный ответ. А, может быть, снег кружится? Смотрим правильные да. ответы. Я говорю, падал прошлогодний снег. А, Мы да. готовы еще были дать варианты. Но... А по одному баллу нету просто. Итак, сквозь снег никто не сказал. Белый снег никто не сказал. Песня снег. 7 очков. Смотреть снег. Снег онлайн. Фильм снег. Снег сериал. Скачать снег. Три балла у вас. Мы переходим к третьей схватке. Готовы? Да. Полетели. Третья схватка. Продать. В Москве. Нет! Нет! Нет! Это Машины. неправильный ответ. Квартира. Квартира. Продать квартиру? Да, отлично, аплодисменты Машину. А, продать. Автор. Да, есть такое слово. Продать машину. Переходим к вашей команде. Апартная. Ну, учитывая события в стране mm. и в мире, продать все, конечно, было бы ясно. Чтобы не спастись. Но в данном случае... Uh, продать iPhone, смартфон или что-то подобное? Нет. А, диджитал гаджеты. Переходим к вам. Дорого. Продать дорого, это интересно, но... Я бы так. Продать дорого. Продать быстро. Ну, нет. но нет. Вспоминаем первый дом. Uh, первый сход. Может быть, мать? Дом? Дом. Продать дом, это правильный ответ. Отлично. Переходим к вам. Авито. Нет, продать Авито нет такого варианта. Купить Авито есть. Переходим к да. вам. А, продать собаку. Зачем? А, ты не знаешь события, связанные с карантином. А, Это очень, очень актуальный покупали. бизнес был. Актуальность, да. а снизу будет ссылочка. На шутку, чтобы зрители поняли и Нет. Родину. Ну что все. А, что си Россия! Ра! -си -я. Я Маль, я матч вас? ТВ по тебе плачет, конечно, ведь а, продать. Продать по последнему доллары, доллары. доллары. Ну, валюту. Продать валюту, доллары, а евро. Так, продать валюту нет. Рубли точно никому нет. не нужны, поэтому. Девственность. Отлично. но нет, и мы переходим к правильным ответом. Внимание на экран. Продать квартиру. 10 баллов. Был такой ответ. Купи продай. 9 баллов не было продают ли не было где продают не было продам дом Витюш, было? прости, что перебиваю где слово продать Квартир в этих все. девяти вариантов восьми да вот какие продают там и слово продать для тебя да? кстати вон машина машина была да мы ее засчитали, ребят машину я засчитал. ребят 210 тысяч двести девяносто три варианты Продать алкоголь? Я не мог, И в этом раунде команда Apartment получила 29 баллов. Вау! А команда Джоннон получила 18 баллов. Класс. И аплодисменты! Вы победили в этом раунде! Вы получаете 2 балла Вау. за победу в раунде. А мы переходим, ребята, к наказанию. Да. Да. Мы хотели вот выбрать да, наказание, капитан. которое называется gth потому что это шифровый шифровый. больше всего похоже к нашему названию команды. Ну что ж, наказание GTH-TDTLB, мое любимое наказание. За 60 секунд участники должны перевести 4 слова, которые напечатали, забыв переключить английский. язык Три. За 60 секунд. Да. А вам 4? Давай. Ну что, поехали. Время пошло, первое слово. Да что, блин, вот так. Это очень сложно. Д. Да. Первую букву. Диск Дисплотик. Я всегда мечтал изобразить другую. Я вообще не могу находить эти буквы. М. Мрн. Мрн. Мон, мон, мон. Монитор. Монитор, да, пришло. А? Флешка. Правильно, следующее слово. <соспотреб> Тра трафик. трафик. Трафик. Абсолютно верно. Аплодисменты. И команда GTHT GTHLB получает 1 бал за наказание. Выучи наше название, пожалуйста, к третьему конкурсу. Хотя бы Лайнуса. Лайнуса. Команда. Лайнуса. Торвальдс. Торвальдс. Лайнус, кто это? Это придумал интернет. он основатель интернета, он придумал а, а, Видите, ты что, не знал? А Бернс Ли это э, А Бернус Ли это... Это Лайнус Торвальдс. <реслужу> Лайнус <реслужу> Торвальдс. Лайнус Торвальдс. Мы приступаем к третьему раунду. <реслужу> Раунд подстава. Восемь вопросов, 8 тем. Команды выбирают тему противникам по очереди. Если команда отвечает неправильно, противники могут ответить на этот вопрос. Итак, так как ваша команда проиграла в прошлый раз. Yeah. Я предлагаю выбирать им вопросы, связанные с женщиной. Почему это? Просто, просто Давайте посмотрим темы наших вопросов. Связанные с женщиной, вот. Итак, темы наших вопросов. Тема компьютеры. События, значение слов, пристрастие, видеохостинг, защита информации, мобильная связь и компьютер и общество. Ну что же, мне кажется. Э, как вы думаете, в чем не разбирается? Значение ну, слов это замечательно. Ты думаешь, они в значениях слов не разбираются? Не знаю, Я думаю, что пристрастие. Пристрастие. Пристрастие. Отлично. Мы переходим. К вопросу пристрастия. Допрос пристрастия. Правительство Китая планирует открыть 250 исправительных лагерей для подростков. В уже существующих лагерях царит армейский дух. Занятия проводятся бывшими военными. Строжайшая дисциплина, много физических нагрузок и рутинных бытовых обязанностей. Помогут детям. От какой зависимости лечат в подобных лагерях? И отвечает Григорий Гриша. От игровой зависимости. Игровая зависимость. Вы уверены? Да. да. Точно? Точно. Точно? Я так не смогу базом ну, сделать, но точно. Давай, а это неправильный ответ. Приходим к вам. мы знаем. Окей. Не успел А за ребята. А вот это херне, не верьте его. Мы можем ответить, да? Это значит Да. Мы можем ответить, от чего их ищут. Ну, если Китай, то это, наверное, от опиума, но вряд ли это правильный ответ. Вообще, собственно, да, мы можем от общих рассуждений. То есть там коммунизма не хотят. А ну, почему-то все связано все-таки ну, с какими-то... С... А, с... С... а с... может, в принципе, от интернета? Rf, да, от да. интернета, зависимость да. от интернета. Есть ну, же да. интернета, озависимые М? Ну, М -м? Может быть... Либо TikTok, а... либо интернет. послушайте, послушайте, послушайте, послушайте. Послушайте. Послушайте. Иду, послушайте. Может быть, кого там ловят за просмотром запрещенного ютуба? Ай-яй-яй! Или какие-то Не дружественного интернета. от Сетевой зависимости. Интернет зависимости. Как не игровая? Интернет. А интернет зависимость. Это правильный ответ. Интернет зависимость. Ваши аплодисменты. потому что что? Шоу что? про интернет. Да, интернета. Мы боремся за авторизацией. Самого... Авторизация. Авторизация. Итак, большой. про интернет. Они а про игровые. О, вот так лучше про видно игры. стало. Итак, уважаемая команда Апартнет да. мы переходим к вам. Выберите тему для ваших оппонентов значение слов значение слов я тоже хотел бы это предложить им Итак, переходим к вашей команде какое из перечисленных понятий не имеет отношения к интернету тема года слова года импакт-фактор большие данные чат-бот давайте исключением двигаться чат-бот точно интернет big data большие данные точно интернет интересно Импакт фактор, ну что-то модное, это наверное. Я что-то как-то спорнулся. Сделай мне импакт-фактор. Импакт. Импакт! Это вы так? Это происходит? Это через impact. сувенирную лавку, там спрыгнет факт. Так, ну, даже, вот, скажи, у нас же вообще тема года и слово года что такое? Да, я это знаю типа песни года. Где-то в поисковиках у них, полез. наверное, есть, они там э, вводят, там Яндекс.Ввод, слушай, слово. — Итак, Время закончилось, ваш ответ? Нет? Что? Какое слово лишнее? Тема или слово? Импакт а давайте выберем импакт-фактор, потому что мы хрен знаем. что тема такое. Года. Что? Отлично, импакт-фактор – неправильный ответ. Переходим к вам. Это слово «года». Абсолютно верно! И слово «года» – это акция, проводимая в разных странах для выявления наиболее актуальных, популярных и значимых слов и выражений. Слово выбирается экспертным советом или с помощью общественного опроса. С 2007 года проводится в России. Так, О, давай, мы давайте начинаем. выбираем им да, тему. Мутную. тему мутную сам давайте подставу сделаем какую нибудь какой чем они не разделяются события смотрите события. внимательно события. на эти события какие события события типа, события пришло по api да вот это события выбрали да все да переходим Спасибо. события Яндекс в 2019 году предложил 5 событий вызвавших наибольший интерес на экране перечислены шесть пунктов выберите лишний первое выборы на Украине Второе. Пожар в Соболе Парижской Богоматери. Третье. Митинги и протестное голосование в Москве. Четвертая. Катастрофа. Суперджет 100 в Шереметьево. Пятое. Ажиотаж вокруг зоны 51. Шестое. Евровидение 2019. Митинги. <соцентричные> О чем <думаем>? давайте? <соцентричные> Нормально тебе по мешай, поговори с ребятами обойди. <соцентричные> да. На а? Да, на Павелец. <соцентричные> Четвертое. Еще пару баллов, и мы скажем адрес. Можно просто позвать, извините. Тебе это ничего не даст. Там просто замок. Там подвал. А, да? Поэтому всегда. Они не выходят отсюда. Так. Так. Давай, да. <свят> а, мы предполагаем, что вариант 3. Митинги и протестное голосование в Москве. Это неправильный вариант. Мы переходим к вам. Что Ребят? они сказали? Три. А, а слушать надо было, а кажется, все. все. Витя, да. адрес тихо. Митинги а, и протестное вот голосование в Москве. Я я в Москве. Да, да. да. Возможно. возможно, что у нас есть такая версия, что а, пользователи России, которые пользуются, в общем-то, Яндексом, да. менее всего волнует, скажем так тема зоны 51. И это неправильный ответ. У нас а нет. Внимание на экран. Окей. Как ни странно, это Евровидение. Евровидение 2019 по статистике Яндекса не вошло в топ-5. А вот в русскоязычном Google Евровидение вошло даже не в пятерку, а в тройку самых популярных запросов. Другая аудитория. Мы переходим к вам. Давайте выберем тему для конкурентов. Защита информации. Защита информации. Что, ну, что сразу с козырей-то пошли, <с а? <с Итак, внимание на экран. Закончите цитату Евгения Касперского. Надежно защищен, только... А, да. а, И вот без этих ваших все... неправильных. Как в целом Нормально, а ты что? Работаешь, учишься, машину водишь. Нормально Просто в другом порядке. Итак, Говори, <смех> <смех> мне одобрение дали, а, надежно защищен только мертвый. Хм, нет, переходим к вам, Думаете, что это Касперский. <смех> Мы не можем дословно, возможно, воспроизвести, но смысл передадим. Надежно защищен только выключенный компьютер. Знаете что, вы сказали не дословно, а слово в слово – это правильный ответ, нет. Нет. надежно защищен только выключенный компьютер. А мертвый, а мертвый, это тоже мертвый компьютер, надежнее защищен. Просто мертвый. Я не договорил, ты меня перебил. О, просто, пожалуйста. Ну, ну кушать, ну что начинается? Давай ну? уже. Блин, ну ладно. Ребята, ну, вот компьютер тема? и общество. Компьютер и общество. Это компьютер прекрасная общество. тема. Ну, давайте. Давайте перейдем к этой теме. Тема компьютер и общество. Закончите цитату Билла Гейтса. У моих детей, конечно, будет компьютер. Точка. Три Типа. Это у твоих передачей. Конечно, будет компьютер. Не знаю, как у вас. Причем вот это искал родителям, которые не хотели его покупать. Да. Опять же, недословно, но попытаемся. У моих детей, конечно, будет компьютер моего производства или компьютер Microsoft. Нет. Переходим к вам. Быть, есть версия, но без интернета. Что типа, что дети? Только давайте без точки просто. Ну, без интернета. Как вы думаете, как еще? Это вариант. Других вариантов. Компьютер и общество тема. У моих детей, конечно, будет компьютер. Ну, не скоро. Но у меня не будет детей. Тоже хороший вариант. Давайте скажем, без интернета. Папа, папа! Я сказал, ну, когда, когда, когда у него не было либо детей, либо компьютера. То есть это как могло происходить? А мы рассуждаем, мы рассуждаем. Все, попут белым Гейтсом. Да, давай. Давай. Вот чисто из рук... Отыгрываем, отыгрываем. У твоих детей нету сейчас компьютера, я спрашиваю. Я так сижу. Да! Скоро и What? Надо забыть. У моих детей. Вот так же вот и души можно. Как долгить? У моих детей, конечно, будет компьютер. Все, точка. В смысле, ну и закончить фразу, и добивай ее. Нет, у тебя что? У тебя пока нет детей или у них нет компа. Я вообще не понимаю, когда он это сказал. Вот в одном из этих. Будучи богатейшим человеком мира, да или но без тогда, интернет, когда он это, ну, первый компьютер. Забываем ну, тему компьютер и Он вообще Итак, ничего не собрал, этот бюджет сразу. У ну, детей, конечно, будет компьютер, но без интернета. Это хороший вариант, пьяные, скажи. Итак, но правильный где ответ. Это? У моих детей, конечно, будет компьютер, но первым делом они получат книги, друзья мои. Да, А почему бы... связано с первой частью. А которая... почему бы там, ну, целую книгу после этого, цитаты не заделать? Тут всего шесть слов. А где второй абзац того, то что он, То есть, у меня будет компьютер, но первым делом... Ну, то есть, по идее там. Я, я бы хотел приобрести фразу. книги. Кстати, вот список топ моих самых популярных и любимых Мы книг. можем сейчас переграть. Можем Нет, получить, да, том, же, но у но моих детей, первым... конечно, будет компьютер, но после там первичных, вторичных, половых признаков. Это вообще не связано. У моих детей, конечно, будет компьютер и руки. У моих детей, конечно, будет компьютер и... Право голосовать. У моих детей, конечно, будет компьютер и черные друзья. Ребята, приходите на нас в четверг. Да. Каждый четверг. А мы готовы подкинуть, уж не знаю, Дров. насколько это будет подставой для команды соперников, Тема uh, «Мобильная связь». А вот это подстава! Тема «Мобильная связь». Ну что ж, друзья мои, внимание на uh -huh. uh -huh. у меня дисковый телефон. Почему market market oh -huh. на вышке «Мобильной связи» одного оператора установлены три антенны? пара Есть вариант. Так, ну давай. Mm. подожди. Ты пока не слушаешь? Я не слушаю. Видишь, если посмотреть, вон там нарисованы как раз сотые ячейки, да? там одна точка имеет три луча. И что? Ничего. А это Триантон три и, блин, девять лучей. Нет, типа, нет, типа, так что стоит, понял? Нет, типа, вышка сотые, мы видели связь. Так, так, почему она с вами Я представляю, что где-то сидит время. Ну как? Ты стороны свет? Да, ты Ты не правда? Да, ты... Стоп. Тихо. Она херачит в три стороны. Так Она херачит в три стороны, потому что, вот видите, вон там вот... Да, смотри, что это... Она херачит в три стороны. Она херачит туда, туда, туда. Но только, сука, не во мне домой. Это реально закручит ответ? У меня мегафон микрофон ловит дома, сука. То есть сота сота, она шестиугольная. Для того, чтобы образовать соту, нужно из точки три луча. Какая сота? И... Ну, сотовая связь. Сотовая. Ты собираешь мёд оттуда. Итак, значит, три стороны. Так, все, пошутили, пошутили. На 0,5 за каждую шутку. Мы правильно Нет, отвечаем Видите, это. же правильный ответ. Ну, это же правильный ответ. Ну. Да, в общем, это правильный ответ. Она херачит три стороны. Потому что одна антенна позволяет покрыть сектор в 120 градусов. Для полного покрытия нужно три антенны. Ваши аплодисменты. То-то, три страны четко нужно, чтобы сото организовать. Давайте подставу, ребятки. Давай, да. На видеохостинг. Видеохостинг. Переходим к видеохостингу. От какого количества подписчиков можно получить монетизацию в YouTube? Я не помню. Давайте подумаем. От тысячи. Сейчас по-моему. А раньше раньше было по бы барабану. Раньше да. было, бы, бы, бы, бы, раньше было не важно. То ты либо от тысячи, либо от десяти. Так, так, так. А -а -а. Я слышал. Я, послушаю, я уже не зарабатываю. Давайте от э от тысячи подписчиков. <звук> <звук> правильный ответ. <Yes>. <звук> <звук> правильный ответ. Давай, чтобы не Да, от тысячи подписчиков. А почему ты меня <звук> привел? Ты боялся, что я скажу от Ч тысячи подписчиков и одного <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> и <из> завалю? <звук> Так, давайте выберем. Так, хуже тему нам выбрать? Um, mm. Компьютер или компьютер? Давайте, yeah. давайте еще раз. Um, mm. Computers, I think so. Computers, yeah, uh, right. oh, yeah. yeah it's good. Let's try. It's good idea. Thank you, bro. Okay. Кому принадлежит самый быстрый компьютер нашего времени? Google, Министерство обороны США, компании IBM, компании Microsoft. Точно не По версии кого? Меня. По версии моей мамы. По версии Билла Гейтса. По версии Гугла, <с> <с> <с> по версии Министерства обороны, я вас уверяю, вы посмотрите их бюджеты. По факту. Да, по да. По да. По по по документам технообороны. Все принадлежит моей жене, ребят. Какой компьютер? Самый быстрый. Но не по скорости быстрый, но по сути быстрый. Что? Не по скорости быстрый, но по сути быстрый. Это отсылки из интернета, забей. Кому ты не понимаешь, Паша? У Сейна Болта. Человек С ним Шутки из интернета. Ну да. Так. Так. Ну, поехали. Так. Нет да. Хусейна, я бы Минобороны Молты. сказал. А IPM еще существует, это красивый. Да, да, да, существует. Ответ! Время закончилось. А это вообще нечестно. Ну согласен. Конечно. Ну, то есть в раунде подстава должны быть вопросы, где нет, выбирать. Мы сейчас выберем один, им перейдет вход, а им уже выбирать из трех. Когда? Был, так, был. Таким же методом мы Пересмотреть вы дали по-другому. Давай подсказку. Выйдите еще. Подсказку. Ты нам про подсказки, кстати, не рассказал в начале игры. Да, можно писать написать. Подсказка. 50, 50, красавчик. 50. Это 50. не Хусейн Болт. Итак, ваш прият. Это худ салам крузы. Так, я, как капитан, отвечаю. Давай, Костя. Что я отвечаю не знаю. Но! Да гуглу. Да гуглу? Да нет. Да ну и по. Перейдем к вам. Перейдем. Перешли? Да у них да. шансы выше. Пусть они первые а, отвечают. Давайте так, мы Это предполагаем, что э, самый быстрый компьютер нашего времени принадлежит Министерству обороны пока что США. <свят> Ре! <Ра> си я <свят> <свят> Ну что ж, давайте проверим правильный ответ. А ответ самый быстрый компьютер на сегодняшний день. IBM Summit – это огромная машина размером с два баскетбольных поля. Он имеет объем памяти более 250 тысяч терабайт и скорость вычислений в 20 тысяч раз больше, чем у самых современных игровых А знаете, почему так написано? Потому что они ничего не придумали цифру, которая это, в 20 тысяч раз больше, чем у современных. Блин, что это? Паш, знаешь, какой ответ? IBM существует. Итак, друзья мои, подводим итоги. Третьего раунда. У команды Upper Net 3 балла, а у команды Lionel Star Wings 2 балла. Ваше вопрос дорогие друзья. Переходим к наказанию. Давайте выбирать. Давай. Да? Да. А вы готовы? Давай. Ну давай посмотрим. Ну давай. Что, ну давайте. Про три очки. Так, подожди. Это переписочки. Переписочки. Переписочки, переписочки? переписочки. Ты все еще надеешься, что там такое ударение, да? А можно? Нет, какой переписочки, что не можешь? Переписочки. Переписочки. Эту тему берем. Ну давайте теперь про три. Про три очки. Про три очки. Отлично. За 60 секунд участники должны угадать знаменитостей, которые скрыты под смайликами. Класс. Готовы? А вот мы и на свадьбе. А на свадьбе. Абсолютно правильно. Поехали. Первая картинка. Ой, Питросян, правильно. Вторая картинка. Да вы шо, а, Deep Deep нет, Jobs, что? Нет, Джобс. Джобс, правильно? Киркор. Правильно. Евлею. А, правильно. А, правильно. Да. Маск. Правильно, друзья да. мои. ваш аплодисменту. Вы выиграли. Вырвали просто этот бал. Я вас поздравляю. И теперь со счетом. Пять-четыре! Побеждает команда Apartheid! Ну что, дорогие друзья, по итогам сегодняшней игры команда Apartment побеждает и получает свое заслуженное золото. Ну и вы, ребят, не расстраивайтесь, у нас тоже есть для вас подарочки, и это серебро! Заслуженное, почетное второе место! Ну, а я напоминаю, что с вами было шоу «Авторизация». Шоу про интернет и для интернета. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Ну и, конечно же, с вами был Виктор Бутусов. Живите, любите. Пока! Пока!